Всем привет, на связи Александр Бонин. Сегодня я хочу ответить на вопрос, как отличить боль в сердце от остеохондроза. Здесь есть четкие критерии. Во-первых, боль при грудном остеохондрозе. Боль, она, во-первых, острая, более локальная и зависит от движения. Например, если она проявляется э, с левой стороны грудной клетки, то она более острая, локализуется конкретно где-то в какой-то определенной области. То есть вы можете прямо даже указать, там, показать, например, вот где-то вот третье, четвертое ребро, там, или где-то вот здесь вот сбоку, там, или вообще под лопаткой где-то вот сзади. Это вот как раз таки при грудном остеохондрозе бывает. И еще она зависит от движения. Допустим, любое движение, там можно повернуться немножко, либо наклониться, она может усилиться, или вдруг не стоит всего остро откликнуться, то есть можете, допустим, боли нет, а немножко наклонились, раз, и вдруг кольнуло, и вы думаете, ой, наверное, сердце. Нет, это не сердце, это как раз-таки грудной отдел позвоночника вас беспокоит. То есть вы наклоняетесь, и вдруг раз, сюда стрельнуло. А вы же уже знаете, что слева вроде сердце же, поэтому, наверное, оно. Нет, это как раз-таки грудной остеохондроз. То есть локально можете прям показать примерно, где более так остро, и опять-таки зависит от движения. Как выглядит боль в сердце? Во-первых, она ноющая, распирающая. То есть она... Она не острая, во-первых, то есть она именно такая распирающая и немножко давящая. И она, во-первых, распространяется полностью на всю грудную клетку. То есть она как раз-таки так за грудиной и немножко еще распространяется с обоих сторон, как слева, так и справа. И опять-таки такая давящая. И она не изменяется от ваших движений. То есть там наклон, повороты в сторону. Это никак не будет влиять. То есть боль она постоянная, никак не меняется. И также то же самое, что на постоянное будете выезжать, либо стоять, там ночью спать или днем бодрствовать. Это абсолютно никак не будет влиять. А при остеохондрозе, опять-таки, вы можете лечь спать, утром встать, и она, как-то, вся прошла, или, допустим, ночью спали и прекрасно ни разу не просыпались. Это как раз-таки остеохондроз. А при сердце бывает, что человек ложится спать, и эта боль всё равно ему мешает, ему трудно от этого спать. Вот, то есть, эти основные критерии отличают боль э, при остеохондрозе и боли в сердце. Надеюсь, я ответила подробно на ваши вопросы. Если вам интересно узнать ответы на другие популярные вопросы, то подписывайтесь на мой канал в YouTube и находите много дополнительно интересной от меня информации. Ну что ж, на связи была Александра Бонина. Всем здоровья, пока!